Всем привет, зовут меня Денис, речь на этом канале пойдет о реабилитации после операции на плечевой сустав. И немного вкратце скажу, что травма была получена во время автомобильной аварии, был прямой удар в выпрямленную руку, соответственно весь удар пришелся на плечевой сустав, тем самым получил два повреждения. Это повреждение слаб третьей степени и разрыв частичный разрыв сухожилия. Травма это очень известна среди спортсменов. Слаб третьей степени и разрыв сухожилия – это то, что очень часто происходит у ребят, которые спортом занимаются. Также может э, получиться от падения на вынятую руку, от падения на плечо, от ударов в плечо. И то, что произошло у меня – это прямой удар, который передался от руля в ладонь и от ладони через выпрямленную руку пострадало плечо. Восстанавливается все это дело хирургическим путем. И операция должна пройти 28 октября. Я как раз вот сейчас вернулся с, со встречи с анестезиологом. То есть, в принципе, все уже готово. Я с удовольствием запишу видео. Пишите в комментариях, если кому-то это будет интересно, если кого-то это интересует. И можете задавать вопросы по поводу, по поводу как, какие проверки я делал, как проходило все в плане больницы, адвокатов страховых компаний и, так как авария у меня была сильная машина была списана с дороги и отвечу подробно то, что я знаю, расскажу направлю, опять же, я говорю, это чисто мое мнение, моя история но, возможно, это кому-то поможет вы можете послушать, посмотреть, прислушаться и, соответственно, сделать свои выводы поступить так, как считаете вы нужным я совсем забыл уточнить, что живу я в Израиле. Операция будет проходить в больнице Асуто Ас в Израиле. И, наверное, это больше, более актуально для тех, кто проживает здесь. Но, в принципе, я считаю, что реабилитация и восстановление после такой процедуры, после такой операции, не сильно отличается от и Германии, и России или какой-то другой страны. Поэтому, по большому счету, я думаю, это не важно. На этом я заканчиваю своего рода вступление. И ждите первые... Закрытие горячей точки. Закрытие горячей точки. Ждите первый ролик после 28 числа. Я постараюсь уже с больницы как-то как снять свое самочувствие. Рассказать, как все проходило. И все, до встречи. Всем пока. Увидимся.